Привет, друзья! Сегодня мы пооткрываем дорогие кейсы пользователей. 40 тысяч на топ-скине, поехали! Вау, кто же это? это же интеграция. интеграция.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 только на CSGO скины. Короче, ссылочка на сайт со 100% бонусом к депу будет находиться в прикрепе. Переходи и выигрывай. А мы продолжаем. Ну что, поехали. Все персональные кейсы. Бля, вот я чекнул, знаешь, самые дорогие кейсы. 114, блядь, тысяч рублей. Я чекнул, что тут лежит. И вот прикинь, как будет досадно. Я понимаю, что ни один человек в здравом уме это не сделает. Но если, блядь, ты откроешь кейс за то, сука, 14 тысяч И получишь африканскую сетку Я, блядь, даже не представляю лицо человека Который это вот получит, короче, кейс хуйня Давай что-нибудь интересное посмотрим, кстати Есть промик на 40%, спасибо, кто Пополняет, я уже 9к заработал, немного Но тоже деньги, поэтому спасибо, а вот g 4 четырерки, 40% и мой Процент 5, охуенно вообще Это на самом деле, также лютейшая для меня Поддержка, когда вы используете промик Реально, очень круто, спасибо большое Так, новые кейсы, давай-ка, блядь, тут нет К сожалению, сортировки, чтобы смотреть, давай, дорогие Откроем О, oh, кейс uh, Just for uh, Albania Так, это не для нас Плюс перчатки, интересно, скам или нет, блядь Мне кажется, это скам Сука, у меня 40 тысяч, я открываю кейс за 14к, блядь, в котором Фомас Ой, блядь О, oh, найс, nice, кстати, имперская клетка Это самый, это самый пиздатый перчик или нет? 12 тысяч, ебать, а чё они так дешево стоят Так, это интересно, они вроде стоят дороже Блядь, они, по-моему, дороже стоят Такой прайс какой-то Ладно, пусть пока лежат, перчи пусть будут Слушай, ну заебись, первый кейс мы купили, какой нахуй, подожди, какой купили он, 14к стоит, блядь, я дебил, я дебил, я дурак, блин, плюс перчатки, это минус 2000, и что делать, блядь, я вот тоже не знаю, что делать, давай мы твой кейс тоже откроем, блядь, сейчас деньги не въебать, что-то реально пошли по дорогим кейсам, как изначально я и хотел, а, заебись, синий фосфор, нет, блядь, или да, или что, найс, синий фосфор, это вообще гуд, это гуд, это гуд, это гуд за 16 тысяч рублей. Бля, прекрасно. кейса купили. И что делать? Твой кейс открывать. Спасибо. Кстати, сегодня ребятам раздадим денег, блядь. Давай дальше посмотрим, что еще ребят создают. Открывай кабан! Хоть я и не кабан, но, блять, давай попробуем. Автотроника, кстати, тут тоже есть. Можно кейс с нибудь с 20к, кстати, дернуть. Бля, заебись. Вот до этого мы въебывали, бесконечно деньги на топ скине Там даже ролик с был, где мы въебали бабки. Сегодня, блядь, начало падать. Ну, это, конечно, радует. Не так жестко, но тем не менее, блять, дроп есть, и оно немного хотя бы начинает возвращать деньги. Это реально, блять, не может не радовать. Дай кейс с нибудь за 20к пизданем, я прям хочу. Фаргасян. Блять, охуеть! Фаргасян охуеет, если это увидит, блять. Затем скажу, что это за хуйня? Кого, блядь? Вы куда меня позвали? Все персональные кейсы. Давай дальше, что еще с 20 Кверти, блядь. Похуй, давай, поехали. Я, конечно, не кверти, вроде бы я человек, но похуй. Человеку бабки упадут, обрадуются и вообще все будет заим е... Так, блядь. А это что такое? Какого хуя рентген такой дешевый? Подожди, блять, он с кейса... Какой... Подожди, как... Стой нахуй, подожди. какого хуя рентген такой... я, блядь, он думал, он 100 тысяч стоит. Чё это за хуйня? Нет, я, я реально думал, он, сука, стоит 100 тысяч. Откуда он выпадает? Давай к инфу посмотрим. Ака рентген, физик, охуенно. Откуда он коллекция... А, это коллекция, блять... А почему он такой дешевый? что за хуйня? Давай-ка мы рентген заберем. Мне кажется, он стоит дороже забрать. Уточняем статус покупки, блядь. Ну, уточняй. Но он по-любому должен, вот он должен бахнуть в цене будет. Это вот это реально стонкс. Это просто пиздец, какой стонкс. Короче, ждем калашика. Мне кажется, он стоит дороже. Я вообще думал, он 100 тысяч стоит. Скажу честно. А, у нас еще 12 в запасе лежит. Заебись. Короче, 13 тысяч на балансе. Но случайно нож, типа, глуп. Ладно, похуй. Давай, как Фроксай учил. Он да, -да блядь, сел за мой стул такой, так, блядь. Давай-ка мы 10 топ-ножей пизданем. Я такой. А Давай, хотя я это на топ-скине и не привык делать, но, блять. Но, блять, э, и хорошо, что я не привык, потому что. Ну, хотя это не окуп, да? Это не окуп или что это такое? 8200 а потратили мы, блять. А, это заебись. Да и отстаньте нахуй. Ждем продавца. Блять, очень дешево. Калаш почему-то отъезжает. Очень дешево. так вот это дело мы тогда продадим. Бля, ну почему такой дешевый рентген? Я же реально не успокоюсь. Тут, кстати, есть кейс за 4К какой-то новый. Во, кейс мимо 400. Давай его пизданем. Блядь, ну 10 раз не получится, но 5 как минимум точно. Ебать, дорогой, новый, дорогой кейс. Как я могу обойтись? Но мы, по-моему, по его крутили не так много, но, блядь, хотелось бы побольше, поэтому, блядь. Э... А, подожди, перчи. 17 тысяч, заебись. Слушай, но ну, сайт начинает бэкать. Сайт начинает бэкать все, что мы въебали. Конечно, немного рентгены перчи это так. Это, это, блядь, реально капля в море по сравнению с тем, что мы тут въебали. Порог, блять. Ну, путешественник, на хуйня. А он же деш дешево стоит, блять, 8 тысяч. Ну, хуета, согласен. 9500, блять. Ладно, это новый топ кейс, я так понимаю. Заебись. Топ кейс, версия 2-0, блять, давай. Э, Все-таки цель сегодняшнего ролика я хотел подкрывать кейсы э, под Ну, не подписчиков, а рандомных ребят. Ебать! Я что-то проебался, сколько он стоит? 39к нахуй! Ха! Заебись, блять! А то скин бэкает реально все, что мы въебали. А как там принять трейд, блять? Чекайте, он стоит по-любому в стиме дороже, он закаленный. Но один хуй он стоит, по-любому стоит больше. Я, блядь, не поверю, что рентген такой дешевый. Подожди. 15 тысяч, ну блять, ну... А почему он вообще в цене падает? Он же стоил типа вот 40 тысяч, вот я здесь где-то был. Почему падает в цене эта коллекция, которая должна расти, блять, что за хуйня падает, сука. Блять, ну обидно нахуй, что он в цене падает. Ладно, пусть лежит, может еще подорожает. Кстати, еще и перчи, блять, вывел. Хуй, хуй, просыш, откуда я еще не помню. Да, и ладно, похвастай, что вот такие наклеечки есть. Как же, блять, open case и не выебнуться? Какой у меня инвентарь инвестора, блять? И, и инвентарь инвестора. Что-то еще прикольное было, то на самом деле дохуя всего прикол. Кому интересно заходите, чекайте. Вот прикольная тем тоже. Тула, блядь, она стоит хуй у гору денег. А, бля, 19 тысяч. Ебать, а стоило 23, здесь вообще за 37 продавали. Но ну, выебнулся, цель выполнена, нахуй. еще вот такие золотые есть, тоже заебись. Хуй знает зачем, но <laughs> надо выебнуться. Ладно, я же ютубер, блядь. Мне можно? Ебать, давай-ка по жесткому пройдемся. 4 ножевых кейса. Я хочу открыть какой-нибудь кейс э, человека, прям дорогой пиздец, то есть за 1040. Реально, это, мне, блядь, это интересно. Прикинь, человек утром ждёт, такой, ебать, плюс бабки, нахуй, плюс жизнь. Ладно, эм, здесь, кстати, 48к. 53 тысячи давай Кейс за 50 тысяч, ёбнем, Вот, за 38. Блять, похуй, поехали. Я не знаю, почему кейс такой дорогой, но челу откинем денег. Почему нет, блять, открываем? Кейс сказал салам алейкум, и он больше не открывается. Печально, блять, почему-то они не открываются. А давай-ка вообще свой ебанем. я сто лет это не делал. Скины, блядь, пусть Драгон Лор будет, потому что у меня он постоянно на превьюхах, я же байтер не въебаться. О, вот эту хуйню сюда поставим, я и хуй знает, кто это. Так, блядь, по стоимости, чё тут сам Нан, блядь, что Нан? Нани нахуй, о, Драгон Лор, здрасте, блядь, перчатки, Вой, вся хуйня. Так, поехали, блядь, кейс Человеда. О, охуенно вообще, это охуительно, наклейка вой, блядь. Так, ну и давай, и хуй его знает, по стоимости, вот так сделаем. Стоимость кейса, <с Britainvio> <смех> блять Я не знаю, можно конечно обосраться Выберите хотя бы один предмет из следующих ценовых категорий Ёбаный ворот 22 тысячи Ебать, а где это найдут, то блять Ну вот, 22, так, так, так, я не знаю Заебись, можно? А, все, после создания вы можете редактировать Заебись И что это? А, мы кейс все таки подписчик-то открыли, смотри Название, где название, блять, как кейс назвать? Я еблан Во, заебись Охуенно А можно создать? Или что, или типа нельзя? Во! Создать! Некоторые вещи. Да похуй, что они недоступны. Дай создам кейс, блять. Сайт, блядь. Дуо, какие недоступны. Что тебе от меня нужно, сайт? Создать. Блять, создать. Я сейчас методом исключения удалю весь кейс нахуй. Ну, ладно, допустим, мы уберем вот это, вот это, вот это, вот это, и добавим что? Где? Те скины, которые нужно сюда закинуть. Пусть это будет сверхпроводник. Можно делать кейс мне, пожалуйста? О, заебись. А мы, кстати, открыли по итогу кейс человека, и... и... А он же ж, блядь, на мне заработал. Бля, реально сейчас обидно. Мне чел заработал, я бабок въебал. Пиздец, хочется плакать, нахуй. Вот так вот после этого и открывай кейсы, блядь, людей рандомных. Ну, поехали на живой эпизод. Бля, ну... Сука, так охуенно все пошло. Я уж такой думаю, блядь, градиент бы. Пожалуйста, докатись, докатись, блядь, докатись. Сука, ну это говно. Это говнище. Кейс мимо, нахуй. Фастом, минус бабки, блядь. Ну, все, мне сливать начал, чекай. Проверяю, блядь, заебись, подкрывал кейсы, все, сайт меня, блядь, отправляет нахуй, ну, вот, ну, сука, я не знаю, короче, топ дает буститься буквально до скольки, там, мы до 1050, да, дошли, я, блядь, создал кейсы, по итогу такого не открыл. Я еблан. Охуенный кейс получился. Но, блядь, пополнение баланса нахуй. Ну, всем спасибо. Главное, что у этого ролика есть спонсор. Пожалуйста, кстати, перейти по спонсору, чтобы человеку было проще записывать ролики и дешевле. Во всяком случае, мы сегодня подписчиков накормили деньгами. Это тоже немаловажно. Я надеюсь, что это мои подписчики очень сильные. Надеюсь, они получили по 3-2 по тысячи рублей. Такая своеобразная раздача денег от человека. На этом все. Всем спасибо. Блядь, ну, надеюсь, вам Фидос на самом деле понравился. Всем пока.